А, собственно говоря, почему же я решил поехать в Москву, ребята? Это все очень просто. Смотрите, сижу я, значит, в парке в пятницу, подъезжает мой друг и говорит такой: "Что ты такой грустный?" Я говорю: "Да "А чем мне еще делать?" Он говорит: ну, "Поехали со мной в Москву, развеешься". Я такой в смысле. Вот прямом я сейчас в Москву еду в понедельник, поедешь со мной? Я такой. А почему, собственно говоря, и нет? Я, я, я в своем поселке просто начал затухать. Я решил развеяться. Как говорится, дорога в тысячу ли начинается с первого шага, а я начинаю с поездки в Москву. Ребят, смотрите, я с собой вот такой тяжеленный баул взял, запихнул туда просто по максимуму еды. Ну, знаете, на всякий случай чисто макарошек, риса, гречки. Я думаю, я не один такой, да? А теперь мы отправляемся с вами в Москву. И вместе увидим, что из этого получится. Все, друзья, мы приехали в Брянск. На дорогу вышло где-то часа два. На двоих заплатили 600 рублей. Вот, приехали сразу же, без пересадок, с Клетни до, Бря... Ой, до ЖД вокзала Брянск-Орловский. Брянск да. Сейчас пойдем покупать билеты и садиться в поезд. И на Москву рвем, ребята! В общем, ребята, на кассе не оказалось билетов, там только дорогие на люкс, 4000 где-то стоит. Вот и мы заказали через интернет. В общем, сейчас на восьмом пути будем на двухэтажном поезде ехать. Как-то так, ребята. Все, прощай, Брянск. Все, вот он наш поезд. Сейчас ищем наш вагон и загружаемся. Друзья, вы должны знать, что не всегда проходит все так, как мы этого хотим. В общем, купили по-быстрому билет, но немножко промазали и купили, оказывается, на завтра. Вот, сделали возврат, деньги еще не вернулись. Вернутся, скорее всего, дней через 7, ну где-то так. Сейчас взяли, ой, собираемся взять на вечер, и вечером уже поедем. Брянск меня не хочет отпускать. Вот идем по этой вот улице. Будем вечера ждать. Всё, ребят, я снова на ЖД вокзале, Брянском. Квест уехать из Брянска продолжается, дубль 2. мы заказали билеты, и сейчас все-таки поедем на 7 часов. Пожелайте нам удачи. Сейчас уже скоро в Москве будем, пойдем тусить. Короче, ребят, все, мы на вокзале, в Москве уже. Сейчас пока метро не закрылось, ревем на метро, чтобы доехать до общаги и заселиться. У, ребят, один проезд стоил 60 рублей. Одна поездка. карту А, вот он мелочи насыпал сколько. А тут опять красиво, кстати. Прям на входе как. Такое глубокое метро, да? О, прикольные. А там еще метро. Ой, эскалатор. вау <свы> Смотрите, ребят, какие классные вагоны. Вообще классно. Все новое. Приехал. Года. Будьте вежливы, уступайте места инвалидов пожилых. Ребят, чекайте, тишина какая. Да? Вон там внизу. Внизу? А ну мне стрмно. А? налево ну, да. может налево на Прикольно, да ребята тут вот, вот? лабиринты вроде бы а мне это нравится ребят чекайте атмосферу я утро и просто так фонари. Там город. Там заборы. И просто такие фонари. В этих будем брать. Мам, дорогая, как этим пользоваться, ты знаешь? Нет. Ну нет. А, разовый билет. Красногорская. сегодня а, да. Всего один. Количество билетов. Два. 52 рубля билетай ну чё ж не потухол, нет в смысле чё? чё? один второй быстрее Что, думал я не пройду вау как тут ничего нету я тоже хочу в туалет ух наконец таки наша электричка фух Хочу спать, хочу есть, хочу спать, хочу есть, хочу спать. А ты прикольно смотришься. Ого, здесь место. Ты чё офигел? А мне место? А тут... А тут классно. Крутяк. Ребят, чекайте, как удобно. Здесь даже вот эти вот, чтобы телефон можно подзарядить. Розеточки поисбишные. круто, да? Я сам в шоке. Я вообще в шоках здесь сижу. Нет, вообще, Не, ребят, ну здесь, конечно, холодно. Прям халатры, куда надо. Туда? Ребята, еще чуть-чуть, буквально 500 метров, и мы уже в общаге будем спать, отдыхать, кушать. Я, я хочу, хочу есть, я хочу спать, и я хочу есть. И потом э, завтра или когда-нибудь пойдем уже снимать вам интересные влоги. Какая, кла какая классная остановка. О, здесь теплее в ней. Шикарно. Здесь так темно и тихо, и стремновато. разматываем опять. Кушай. Э, открывай. Э, о, я пошел. А -а, я первый. Ву, самокат Ву, многоэтажки. Ву, первое здание. Ву, первый автобус. Я кому будто из деревни приехал. Ай, шея стрельнула. Что не так будет, как я да, я из деревни Всем привет, я из деревни в городе Меня не трогайте, не обижайте Вау Улочки О, идем по вот такому вот Романтишкому местечку Прям веет романтикой Сердце ёпало я ж высоты боюсь. Я понял. Я не понял Я еще Блин, камера даже не фокусирует. Ну, мостик подходим такой.